Ну, здравствуйте, аудитория. Дождались мы, наконец, 270-го ивента боя основного карда. Основного боя основного карда. Это Фрэнсис Энгану против Серила Гана. Ну что, начнем. Серил Ган – это этакий Мухаммед Али тяжелого дивизиона UFC. Очень яркий боец, идет на серии из одних побед, ни одного у него поражения. Он достаточно универсальный боец, он может и бороться, может и драться в стойке. Стойка у него неплохая, хорошие удары локтями, в клинче, может завалить, задушить, сделать болевой. Короче, очень универсальный боец. Я не знаю, я еще наверное, в UFC таких, не то что в UFC, в ММА таких тяжей, чтобы у тяжей были такие легкие ноги, ну, наверное, еще ни разу не видел. Вот. Но что, что его оппонент? Фрэнсис Нгану. Да, серьезный боец. К нему нельзя относиться как к легкой прогулке. Это он уже всем давно доказал. Не зря он чемпион UFC. Ну, что я могу сказать по поводу его крайнего боя со стипом Миочечком? Ну, мелочь его недоценил. Не доценил, потому что, ну, он его уже бил один раз, валял. У Фрэнсиса Нгану закончился бензин после переводов стипе. Ну, и, и в итоге выиграл решением судей. Не знаю, как Фрэнсис Нгану дотянул до этого решения, потому что он вообще никакой. Язык на плечах. Блять, он еле на ногах стоял уже, когда объявляли победу. Ну вот, ну типа просто деклассировал Гану. Вот. Ну, я так понимаю, что он думал, что второй бой ничем не будет отличаться от первого боя, о чем он потом и пожалел. Потому что по стипе было видно, что он вышел побеждать. То есть он вышел налегке такой на расслабоне, там чик накинул, попробовал, попробовал перевести там. Но я так понимаю, что он э, не хотел его уже там переводить, как в первом бою, а вышел он его конкретно перебивать в стойке и, наверное, нокаутировать. Ну, потому что он выиграл... Э Дэниэля Кармье в двух боях. То есть, ну, он уже расслабился. Ну, за что он сильно поплатился? Нгану не стоит недооценивать. Это, это знают все ä, бойцы, которые легли от ä, Нгану в нокаут. Я думаю, что все-таки, если бы Степа Меочич подошел к бою, ко второму бою Нгану, также серьезно, как он подошел к первому бою, то исход, скорее всего, был бы совсем другой. Я не хочу сказать, что мне не нравится совсем Фрэнсис Нгану. Да, мне очень интересно смотреть его бои, потому что он, ну, яркий ударник, заканчивает постоянно нокаутом в первом раунде, тем более. Классный боец, интересный. Ну, все любят зрелищные бои, конечно. Вот. Все равно, по, по мне, все-таки Нгану, а, ну, не соперник он а, Серилу Гану, потому что во всех аспектах Серилу, ну, кроме, конечно, мощи удара, Серилу Ган превосходит Нгану. Сирил Ган, я думаю, победит. И у меня, опять же, две ставки на бой, более вероятная и менее вероятная. Вам я предлагаю поставить на то, что э, бой продлится больше 3,5 раундов и коэффициент на это 2,45. А я же буду ставить на то, что все-таки бой дойдет до решения судей и победу отдадут Сири Лугану, будет End New и коэффициент на это 4,0. Могу сказать пару слов, почему я так думаю. Ну, это потому, что э, все-таки э, Фрэнсис Нгану довольно-таки выносливый боец. Он показал это в первом бою. Хоть он вымотался в хлам в первом-втором раунде, но он все-таки э, дотерпел до конца. Э, хоть и проиграл решением, но молодец. Как бы и челюсть у него довольно-таки э, стойкая, и характера хватает, чтобы не сдаться. Поэтому то, что, ну, маловероятно, что Сирил Ган его досрочит э, в первых раундах. Ну... Не знаю, как там мне в особо в это не верится. Я так думаю, что все-таки э, бои зайдет в глубокие воды, а то и дойдет до решения. Ну, конечно, есть вероятность всегда, во всех боях, что а, Фрэнсис Ангану завершит бой а, одним ударом. Но все-таки Серил не будет он лезть на рожон, не будет он рисковать. Он будет играть свою игру, а, работать на дальней дистанции, резкими подходами, а, бить ногами нормальные лукики, а не так, как у Фрэнсиса Ангану поджопники. Вот такое мое решение. Вы же оставляете свои Мысли в комментариях Я все почитаю, на все отвечу Ставьте лайки, дизлайки Все, ребята, давайте до следующего видео Пока